Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Владислав Полищук и в этом видео я расскажу о том, как узнать свой лунный знак и что это такое, зачем он нам нужен, поскольку множество вопросов задается по этому поводу и еще потому, что на последнее время на моем канале появилось очень-очень много комментариев, и мне приходится по полдня тратить на то, чтобы ответить всем, какой лунный знак. Поэтому я решил снять такое видео, в котором вы сможете сами посмотреть. Это делать очень просто. И почему именно лунный знак? Почему мы говорим о лунном знаке? Это все очень просто, потому что ведическая астрология говорит, что Солнце отвечает за тело, но я думаю, и Западная с этим согласна, что Солнце больше относится к телу, Луна больше относится к уму. И учитывая тот фактор, что влияние планет на наш ум, на нашу психику, значительно сильнее, чем влияние планет на тело. То есть, когда у нас плохое настроение, это обычно может быть из-за влияния планет. Но на тело это не оказывает какого-то значительного влияния. То есть тело остается таким же, а настроение меняется. Поэтому лунный знак, он более важен, и ведическая астрология еще называется лунной астрологией, именно потому, что Луна является более важным фактором для определения психики человека, его характере, его взглядом на жизнь. Следующий важный фактор – это то, что расчеты в ведической системе и в западной системе не сильно отличаются. Поэтому если вы знаете свой лунный знак по западной системе в обычной астрологии классической, то это не факт, что ваш знак будет луной совпадать с ведическим подходом. Поэтому если вы смотрите на моем канале прогнозы по лунному знаку, то вам нужно именно узнать свой лунный знак с точки зрения ведической астрологии. А сейчас мы поговорим о том, как узнать свой лунный знак. Вот здесь мы находимся, вы видите, сайт, который называется vedic Ссылка на него будет под этим видео. Здесь все очень просто. Здесь можно узнать очень просто свой лунный знак. Выводите вводите имя, то есть, либо любые какие-то цифры, чтобы они были. Потом вводите дату своего рождения, время рождения. Если вы не знаете времени своего рождения, то лучше просто напишите под видео дату своего рождения и город, и я посмотрю, какой у вас лунный знак. Потом вы вводите здесь... Местоположение – это не обязательно для лунного знака, но тем не менее, вот вы можете просто, чтобы здесь было что-то, нужно написать «Москва». То есть, чтобы было что-то, чтобы программа к чему-то подводила расчеты. Но вот здесь вот нужно обязательно ввести часовой пояс. То есть, для того, чтобы узнать свой пояс, если вы вдруг не знаете часовой пояс тогда того города, в котором вы родились, то вы берете и пишете в гугле, просто в гугле «часовой пояс Москва», к примеру. И вот вам Google выдает вот UTS плюс 3. Если же это там Америка, то это минус 3, может быть минус 5. Но здесь вот просто троечку ставите, если это плюс 3. И нажимаете «Рассчитать». Оно вас перебрасывает на карты астрологические, но поскольку вы в них, я думаю, мало чего поймете, нам это не очень важно, нам именно нужно спуститься вниз и посмотреть лунный знак. Вот видите, луна, козерог. Это значит, что у вас лунный знак Козерог. Если в случае, если вот здесь вот будет 2 нуля, либо здесь будет 29, то вы можете написать мне под видео, что у вас 2 нуля, либо 29, чтобы я более точно рассчитал по вашим данным, какой у вас знак. Если у вас тут 1 градуса до 28, то в принципе вот этот знак будет ваш. Это необходимо, почему? Потому что все лунные гороскопы я рассказываю именно по этому знаку. Еще одна из причин, может быть, это не является весомой причиной, но тем не менее, еще посмотрите, сколько вот интернет просто переполнен прогнозами для солнечных обычных, привычных для нас знаков зодиака. Мало того, что Солнце не является такой значительной планетой и дает только 10%, примерно до 20% результата, а Луна является более весомой, дает до 30% результата, тем не менее, для солнечного знака множество-множество разных гороскопов. И имеет ли смысл еще один гороскоп делать для солнечного знака. Нужно проявлять какую-то индивидуальность, вот я решил сделать для лунного знака. Поэтому слушайте гороскопы по лунному знаку, будьте счастливы и подписывайтесь на мой канал. Обязательно поставьте лайк. Всего доброго. До свидания.